Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ, и для вас в этом видеоролике будет просто наикрутейшая информация, которую ждут все игроки игры Among Us. Ну а все игроки ждут хотя бы маленький слив грядущего обновления, что все игроки и получат. Вот он, этот слив. И я его замазал для того, чтобы не спойлерить то, что будет в этом видеоролике. В общем, прежде чем приступить, я тебя попрошу поставить лайк и подписаться на канал, ведь на моем канале выходят видеоролики про Амон Каз. Также я очень сильно хочу добить 7000 подписчиков на моем канале до Нового Года, и в этом можешь помочь только ты. Поэтому подписывайся, мне будет очень сильно приятно. Ну а мы приступаем. Что самое приятное в обновлении? Это что-то добавленное новое в игру. То есть не доработанное, а новое. Но что же можно добавить в игру нового то, на чем играют все игроки? Это, конечно, новая карта, то, что мы так долго ждем. Очень классно, то, что разработчики наконец-то нарисовали новую карту. И она прям скоро-скоро будет доступна. И я думаю, то, что это будет где-то к Новому году. В Among Us уже есть карты, но они все максимально просто ужасно скучны. Ну, допустим, разработчики сделали новую карту, но ну, а что же еще? Что же нового можно еще добавить в игру Among Us? Правильно, новые скины. Ну а теперь добавляем карту к скинам, и получается просто крутое обновление. Ну а теперь самое главное, то, ради чего собрались люди на этом видеоролике это, конечно же, спойлер грядущего обновления. И вот он. И все такие, кто посмотрели, вау, она такая яркая. И, наконец-то, да, наконец-то яркая карта. Ну а также мы видим то, что комната достаточно большая. И я надеюсь, то, что это намек на то, что будет еще и большая карта. Ну, мы полностью посмотрели данный скриншот, и теперь внимание все вот на этого человечка, какой у него скин. Ну, а теперь время для рассуждений. Посмотрите внимательно на скин. Получается то, что весь облик человечка занят этим скином. Получается, теперь будут скины, которые будут полностью одевать персонажа. Ну, а теперь я думаю, то, что выходить обновления будут почаще, потому что, смотри... Вот это крутейший скин, и по-любому он будет платным. И получается то, что игроки будут донатить на этот скин, а игроков немало. И получается будут повышаться финансы компании, которая разработала данную игру. И теперь будут, получается, обновления выходить почаще, дабы заработать побольше на данной игре. Я прям очень сильно хочу, чтобы обновления в игре Монкаса выходили раз в месяц. Это было бы просто пушечно, и игра Монкаса не теряла бы своих игроков. Ну а я рассуждал на эту тему в данном видеоролике. Теперь пришло твое время рассуждать на эту тему у меня в комментариях. Я все комментарии читаю, на все комментарии отвечу, и я их всех пролайкаю. Ну и что же нам теперь остается? Нам остается теперь только ждать, запастись терпением и ждать, ждать и ждать, потому что я точно уверен, что обновление будет наикрутецкое. Также у меня к тебе вопрос. Я видел по телевизору рекламу кока-колы новогоднюю, там где праздник к нам приходит, и напиши пожалуйста в комментарии, была ли у тебя тоже такая реклама, мне будет прям очень сильно интересно, ну не рановато ли это. Ну а я тебе предлагаю за тех, кто не досмотрел ролик до конца. В общем, пиши в комментарии хэштег палка. И давай мы прям дико удивимо людей, которые не досмотрели ролик до конца. В общем, давай, ты знаешь, что делать, проучим этих людей. Нужно все мои ролики смотреть до конца. Пока-пока.